Если мы успеем закончить через 13 минут, мы потратили на это все 7 часов. Покрасили пол. Почесалось. В принципе, все нормально. ладно. Что это было? А мы сделали только голову. В принципе, пока как-то так... Даже, я бы сказал, даже ничего, как бы, <смех> вот. А теперь уйди и смотри издалека, как Что это больше? классно смотрится. Всем привет, вы на канале History on Family. У нас сегодня будет экспериментальное видео, так как ни я, ни Сашка не может, не умеет рисовать. Мы умеем, конечно, но не так красиво, как хотелось бы. Вот, и мы сегодня решили нарисовать картинку на окне две картинки. Суть концепции всего вот этого вот. приближается новый год, у нас будет 2022 год, год тигра и мы решили нарисовать здесь на окошке тигра а здесь 2022 сейчас я покажу то, что мы примерно нашли в интернете, и вообще это будет наш самый первый раз, мы никогда так не делали, надеюсь будет все не очень плохо но в общем-то я нашла вот эту картинку в пинтеросте и из этих тигров. Мне больше всего понравился вот этот вот. Она очень плохого качества. Типа как-то вот, вот так вот я буду это делать и пытаться срисовать. Рисую я не знаю как, никогда не пробовала. Mm -hmm. вот, вот этого тигра мы планируем разместить примерно как-то так, вот здесь. А здесь на верхней части, потому что у нас сюда приходит кот, и кот вылизывается окно. Он, кстати, как раз уже к нам идет Мы решили сделать сверху 20-22 И картинка это выглядит вот так вот То есть, опять же, это голова тигра И мы вот это будем рисовать сверху, пробовать Поэтому, пожалуйста, очень сильно не ругайтесь Если это будет выглядеть некрасиво Но я буду максимально стараться Вот Сначала я думаю, как, во-первых, на вот, вот вот что он делает, поэтому снизу нам рисовать нельзя. Тут у меня уже налитая вода. На улице у нас уже очень-очень темно. Что будешь первое рисовать? Я вот думаю, наверное, сначала тигра, поэтому это снова закроем, чтобы тихо он туда не лазил. В общем, я буду рисовать куашку. Сначала я хочу накидать контуры черной краской и потом уже пытаться цветом как-нибудь что-нибудь делать. А, губки, это, наверное, я не знаю, как будет лучше, посмотрим. Либо кисточкой я буду закрашивать большие площади, либо я буду губкой. Мне кажется, что губка ляжет просто равномернее, чем я буду кисточкой пытаться прорисовывать. Скажи весь набор вообще всего. Что ты будешь использовать? Мы купили набор кисточек большую среднюю тоненькую для прорисовки каких-то мелких деталей для ну, не знаю будем ли мы использовать я купила блесточки, чтобы было блестяще а, салфетки тряпочку чтобы промокать вот это все а, палитру чтобы потом намешать оттенки и делать самого тигра ну и влажные салфетки которыми я буду что-то подтирать исправлять и вот, ну тихо же конечно угу. вот. Не знаю, есть ли смысл показать то, что я вчера пыталась накидать на бумажке Мы долго и... смеялись. <зак> мы сидим и думаем, давай попробуем сначала нарисовать на листочке, оценим наши творческие способности сможем ли мы нарисовать. Давай еще раз ты смотришь сейчас на картинку, <зак> и я покажу, что получилось у меня. Три, два, один. Ага. Убирай. Не, ну в принципе <зак> все не очень плохо, единственный вопрос в глазах. Да, ладно, все ужасно. Ну и вот сейчас, в принципе, мы вот это вот ужас вот, вот, чтобы никто его не видел. Будем пробовать. Вот, честно, мне прям очень страшно. Ну, плюс я не кстати, себе воды, я забыла про это сказать. Для меня, наверное, одной единственной большой проблемой является перенос маленького тигренка вот в такого тигренка. Я боюсь. Я начну с головы. Вчера у меня была большая проблема сделать ее ровной и красивой. Нам нужно с тобой... Может, ты хотя бы водой сначала нарисуешь, чтобы хотя бы примерно... Чего? Ну, увидишь хотя бы какую то Ничего я не увижу сейчас. Пришли к тому, что, наверное, лучше убрать сетку. Во-первых, она портит во-вторых, она в дырку, и она меня раздражает. Давай я сниму тут а часы. А то ты ее сейчас уронишь. А Мы исправили небольшой косяк. Мы решили убрать сетку так будет немножечко интереснее и приятней. Короче, нам нужно издалека, я думаю, накидать сначала хотя бы точками, как это будет, и потом я уже их буду соединять. И мы попытаемся выровнять хотя бы этим что-то как-то. Покрасили пол. Почесалась. В принципе, все нормально, ладно. Вот именно поэтому были куплены влажные салфетки. Я думаю, что это будет очень веселое видео. Голова у него будет заканчиваться где-то вот здесь. Хотите да? uh -huh. рисовать очень классно? Да. Yeah. То есть получается где-то низ головы у него должен быть вот здесь. Вот так. Потом я все равно это буду половину подстирать, чтобы она была ровно. То есть я сейчас рисую, потом всё равно ее подотру, чтобы это была очень тоненькая линия. И все. Отлично. То есть получилось так. И сейчас мы берем влажную салфетку. и Вот эти мои все попытки. И просто стираю. Ты сначала вообще все линии проведя, а потом все попытки одновременно. Не получится, Заодно потому что уже. мне сейчас нужно будет рисовать здесь голову и шапку, а мне вот эти линии уже будут здесь мешать. Ага. Сейчас, естественно, я выравнивать линии не буду, я накидаю. Вот, получилось как-то так. Похоже ли или не очень. Даже вот это. Видно чуть-чуть. Сейчас появится. Человек. Но размером он у нас получился во всём mm -hmm. mm -hmm. Да, надеюсь, нам хватит красок, чтобы это сюда закрасить. Хватит. А пока что вот столько израсходила. <свят> <свят> ну, вроде даже что-то типа похожее такое вот. Ну, спасибо, то есть обгадил максимально просто, да? Да почему? Вот отойди сюда и посмотри. Mm -hmm. Да, потому что там шарф на туловище, а у тебя шарф на шее типа какой-то там. Ты предлагаешь сейчас перерисовать? Ты это понял, тогда, когда я уже нарисовала все? М -м -м. Просто у тебя более объемный шарф, чем на картинке. Вот и все. Ну, насрать. Да. Я не, не перерисовываю. Да не, нормально, похоже. Давай сразу скажи, твои ставки получится что-то хорошее или нет. Мать? Не получится ничего. Что же получится? Получается же, видишь? Все, ты там увидел, что там получается. Ну типа похож, картинка. Да, карта вообще нет. 10 часов. Ну да. Но в 12, я думаю, я его закончу, перед перейдем к следующему окону. Пипец. Ну... Но... А он сейчас подсохнет, Марик, сейчас старым слоем просто пройдем и все. Будет фигня. Не будет, будет фигня. Не будет фигня. Поэтому я думаю взять губки. Попробуем. Может быть так будет действительно лучше. Только почему он так сворачивается? Прям, прям макни, чтобы губку впитывало. прям там макни. Для того, чтобы макнуть, Во. ей надо быть Во -во -во -во. кровавой, красной прям. Чтобы она Давай, Давай. Ай! А, попробуй просто провези? Нет. Сейчас мы будем искать верный способ, как закрасить. Хочешь энергетики откроем? Mm -hmm. Твое здоровье. Mm -hmm. Надо было, конечно, с самого начала подумать об этом. Но у нас есть маркер, который смывается легко. Попробуй это. нарисовать? Да просто. Попробуй прорисовать. Смотри. Блин! <свят> На кой ляд я это делала? Ладно, в следующем году будем умнее. Вот. А так получалось вот эта вот мазня. Почему все такие мысли приходят после того, когда ты что-то сделаешь? <свят> Не подскажешь? Можно я попробую покрасить? Можно я шапку нарисую сначала? Знаешь, что скорее всего будет с улицы видно? Ты сейчас вот с этой стороны закрасишь черный цвет, а с улицы этот цвет будет не закрашен. И будет вот эта вот мазня виднее, виднее, сильнее там с улицы. Вот чем будет. Я могу сейчас, в принципе, вообще туда все стереть. Нет, главное дело, чтобы у нас была тут красота. Я что это на красоту похоже вообще. Ну а что нет? Но... Красиво же? Я не уверена. Молодец, делалось. С любовью сделано. Ну с любовью это не значит, что красиво. Но издалека ты это хотя бы выглядит нормально или нет. Издалека? Ну вот. Ух. Вот. Примерно вот отсюда, да. Отлично. Блин, надо было все закрыть. Ладно. Кого закрыть? Сарач. Какой? В комнате. А, ну, То, просто мы просто. Просто мы все убрали. Что недовольны? Да такое? мне скучно, а что тут стоять? Сейчас я закончу. С окном, ой, с окном, говорю, нет, с окном я тоже сейчас закончили не, не буду. Закончу вот с этой штукой, выровняю черный, и я тебе отдаю. Давай. просто так долго, я не ожидал. Так, Алексей Андреевич приступает к работе. Пост принял. Я максимально очистила, насколько могла, ту зону, которую будет тоже красить, потому что это белый цвет. И это будет достаточно проблематично, если туда выводит черный. Но все равно он попадет, я уверена. То есть я выровняла вот этот свой край. Также потом буду делать и с верхушкой. Давай, Лешин первый мазок. Как тебе? Нормально. Чего там выводила? Чего там выводила? Три часа, блин, шапку, полшапки красила. Сорок минут. Три минуты, максимум. Смотри, вот, берешь что По одному направлению. Рука двигается всегда одинаково. <звук> все Чего выпендриваться? Давай. смотри. Три, два, один. Воды мало. Нужно просто посмотреть один раз на профессионала, чтобы почувствовать в себе силу. Сейчас договоришься, я пойду спать, я проснусь часов в 9. ты уже дорисуешь, сходишь за Максимом, придешь с ним домой, и я проснусь. Пойдет? Нет. А что тогда выпендриваешься? Я знаешь, что только сейчас начинаю осознавать, время пол mm -hmm. мы нарисовали только шапку, mm -hmm. нам еще рисовать все и второе окно. Замечательно. Знаешь что? Очень хорошо смотреть, когда кто-то работает, а не ты. Я сижу, пью адреналин, и мне прекрасно. Ты для прорисовки края можешь взять более тонкую кисточку. Это тонкая кисточка для лохов. Что это было? Давай сейчас не поиграем знаю. в игру, как сделать коричневый цвет. Я не знаю, как сделать коричневый цвет. Красный Или с черным. Или желтый с черным. Зеленый с красным. Да? Да. Что-то не тот, не тот, короче, у нас не попал. Так что сейчас мы включимся, как мы намешаем цвет. А то материала будет на три часа. Так, мы добавили зеленые и красные краски, как было написано, сейчас вопрос, получится ли у нас коричневый. Готово? У нас что-то возник вопрос, что мне кажется, будет и не коричневый, нифига. Нет, будет. Я уже вижу, будет. Ты слишком много бахнул краски. Угу. И она у тебя вытекает прямо из краев. Нифига, прям коричневый становится. Офигеть. Вот люди, мой... люди удивляются, как краску намешали, блин. Вот это мы химики. Да-то вот мы молодцы. Прям коричневый. Хренеть, прям как коричневый. Да? Все я сделал. Ну, лиховый. Папа, посмотри, что тебе, пожалуйста. Да черный, да, мы потом посмотрим. Будет красота почти. Знаешь, чем мне нравится? Он какой-то пузыристый получился. Видишь? Краску перемешал. Что? Краску перемешал. Не поняла. Краску потом уже Не услышал, может, могу еще повторить? Да. Потому что я краску перемешал. Да, да. Я же краску перемешал, он повторится. Блин, <смех> Так, я подтерла лицо. я с... хуй его, запачкаться? Подтерла лицо, сделала линии тоньше. А Леша навершал уже оранжевой краски. Хоть здесь он такой более... А, ...песочно какого-то такого прям... ...пастельного оттенка, мы решили сделать его яркий. Ой! Ну и сейчас будет проходить... Полностью окрашивание лица. Потом нам нужно будет сделать светлую середину. Глаза, брови и полосочки буду делать я. Вот. Ну давай, ляпай. Ух! Какой он оранжевый будет. Леша уже, в принципе, закончил практически красить одним слоем. И уже все равно повторно как-то пытается у... Увеличить яркость, потому что все равно тут есть какие-то вот прогалы, что-то где-то. Но основная часть была бы прокрашена. Сейчас потихоньку доделаем и будем приступать к бровям и полосочкам коричневым цветом, таким же, как уши. Но уже прям вырисовывается такая прям картина, прям классно. Он такой большой, башка такая огромная. И в принципе у меня уже появились даже надежды, что все будет очень красиво. Вроде бы с каждым разом. не С каждого разом был все хуже и хуже, и сейчас мне кажется уже, что все очень даже ничего. Может Лешка красит. Конечно. Так что вот такая вот история. Так у тебя такой куда-то глаз поехал, он уже не круглый. Ну ладно, его перекрыть будет можно, это несложно. То, что у тебя вот тут непонятно делать. Это я просто стерла там. Вот. Так что включимся, как оранжевый на голове будет готов. Ну, мы продолжаем развлекаться для того, чтобы получить бежевый. Сейчас нам нужен бежевый цвет. Опять гуглим, как краски смешивать, не смешивать. Короче, вот что у нас получается. Чтобы получить бежевый, надо взять коричневый, который мы уже до этого замешали, добавить туда белый и получится у нас бежевый. Мы закончили в принципе с полосками, сразу говорим, что это не конечный результат, в любом случае мы все будем корректировать, где-то все равно будут черные полоски, где-то что-то будет подтираться, перекрываться, сейчас мы все равно большей частью занимаемся основным цветом, чтобы просто сделать. К если вы захотите рисовать картинку любую на окне изначально, подумайте, как вы будете делать первоначальную разметку, для этого можно сходить в магазин и купить маркеры для стекол или там быстро смывающие. Я не пенариваться, да, я, я просто говорю, как легче было бы. То есть ты сейчас считаешь, что я во всем виновата, я везде все накосячила? Ну, я позволил тебе взять инициативу в свои руки. Не говори, что ты недоволен. Я? Почему? Потому что тебе сейчас из этого приходится мучиться. Да, ты будешь мучиться из-за меня, да? А мы сделали только голову! Ну, в принципе, пока как-то так, даже, я бы сказала даже ничего, как бы, вот. С учетом того, что нам вставать в 8 утра, да, вполне ничего. Да вроде нормально, даже получается, смотри. Я очистила сейчас все, протерла до идеального состояния, то, что мы сейчас будем делать Короче, развлекаемся дальше. Так, процесс идет. пока что у нас получилось вот так, уже блин прикольно смотрится, папа. Короче, мы уже сейчас красим вместе, и нам будет просто скучно одному сидеть, и я накрасила красным, тут уже подтерла грани на следующий слой, на, ну на следующий цвет. Лёша доделывает шар прям максимально ярко, насколько это возможно. А Сейчас начнем делать животик, он будет вот здесь вот бежевый Детали мы пока не трогаем, это потом Потому что, ну, глазами, вот где рот, нужно будет выравнивать края, где что-то криво, неровно Поэтому сейчас прокрашиваем самые большие области Время пол первого Моя ставка, что мы закончим в три, мне кажется, перенесется Еще часа на полтора но, блин, выглядит прикольно. Мне интересно, что скажет Максим. Но вероятнее всего, это будет. Раз, два, два. А это кто вообще? На кого похож? На чугленка. Ну ладно, хоть на тигренку похож, это хорошо. Да, раз, Уйди. Вам. Мама с папой мучились всю ночь рисовать. А зачем рисовать? Ну, в принципе, один и тот же у нас вопрос, зачем мы рисовали? Тебе понравилось, Максим? Да! А вы в магазине наклеечку? Нет, это не наклеечка, это мы рисовали, красками сидели. А я просто сказала, может, наклеечку купили? Нет, это мы рисовали сами. У Малевичи был черный квадрат, у Александра Владимировна синий, голубой. Я так папа помешал краску. Ну да, нормально. Мы приступили к покраске. Второе слово слоя оранжевого на тело. Время час 37. Развлекаемся. Мы тут слушаем музычку, рисуем, наслаждаемся уединением медитируем так папа у нас продолжает все еще делать второй слой но у меня появилась интересная мысль что можно придумать я взяла такую губку нанесла на нее немножко белой краски и решила сделать вот так вот по всякому по-разному где-то ярче где-то меньше чтобы это не было просто пустым пространством все доделаю покажу что получится о, -о, О, вот и все, практически. Чего? Осталось только нарисовать глаза, э сделать всю обводку черным, нарис нарисовать подарок, нарисовать шарф, полосочки. И убрать кухню. Ну и убрать кухню, да, в принципе. О, ну не нормально. Тебе чё как? Офигительно. Мне нравится. Я ожидала, что будет хуже. Угу. Поэтому меня это не может не радовать. Тихон нам помогает? Конечно. Все это время помогает. Да, Тихон? Тихон а молодец. Он не мешает. Тихон хороший. я все равно. Чего кожа на меня Чем мы только не занимаемся, да? Uh -huh. Мы решили сделать гелем с блестками, и он немножечко жидкий, и у нас потекло. И мы решили пересушить. Классно. Мы никогда его не доделаем. Блин, видимо, время четвертый час. Так, во-первых, у нас случился небольшой казус, нам немножко придется переделывать наш подарок, потому что мы запоганили и сделали здесь пятно. И Леша приступил и уже почти доделывает глаза белым. Потом он высохнет, мы сделаем на них кружочки. Черными они, кажется, уже не получится, они будут серыми. Но с это будет вообще практически незаметно. Время у нас 3.38. Мусоров. Что да, Потому что это очень интересно. Мусоров все больше. Ну и как бы делать нам еще... Ну, я уже думаю, до пяти точно. Надо будет черным прорисовать вот эту фигню Нет, черным не надо его прорисовать Мы прорисуем губы Да, Вова, нормально Я Все Не-не-не, хорошо Ну, остальное надо делать черным Лёша доделывает. Сразу отвечаю, ну, может быть, возникший вопрос, почему не делаю я, потому что я могу максимум вот такой толщины линии выводить, а Лёша может вот такие. И мы решили, что мне лучше уйти, чтобы максимально не испоганить. Опять слово максимально. Я за это время убралась в комнате, расправила нам кровать, подготовила все ко сну. Время без 15,5. Это раз сотый, когда я упоминаю время. И сейчас... Лёша будет делать зрачки, все остальное прорисовано, проделано. Мы сидели, я думаю, говорю, давай посчитаем, сколько мы потратили на это времени, сколько времени мы за это заработаем на работе, и сколько нам нужно просмотров, чтобы это окупилось. Мы решили сделать скидочку, что типа это не так тяжело, как на работе, поэтому мы ждем, ну хотя бы 20 тысяч просмотров, потому что если меньше, больше никогда мы на такое не решимся. Да? Если мы успеем закончить через 13 минут Мы потратили на это все 7 часов 7 часов, блин, капец, просто Леша уже 49 минут, не отрываясь, вот рисует просто все черной краской Я дико, безумно рада, что Леша взялся за это Потому что я бы испоганила, мне кажется Леша большой молодец, спасибо ему огромное за помощь не смейся. А вам спасибо большое за подписку, за лайк и за комментарий Зрачки побольше А теперь уйди и смотри издалека, как побольше. это Классно смотрится Нет, хорошо, вот тот только меньше, чем тот Чуть-чуть его бы побольше, да? Я его смотрю, ну ладно, ничего страшного, первый раз Это вообще, блин, капец, как выглядит Ну и вот размер всего того, что у нас ушло, примерно 120 салфеток, торжественно разрешаю. Стой! Оторвать всю эту красоту. Капец. Просто. Вот твои первые зарисовки. Тут с головой немножечко проблем какие-то, но он получился крутой. И похож на картинку. То есть вот то, что сделали мы, и вот с чего мы пытались нарисовать. В общем, у нас ушло 6 часов 55 минут, ну 7 часов на то, чтобы нарисовать. Вот эту вот штуку я вижу косяк. Ну, короче, завтра что-то там я немножечко, может где-то подотру. Здесь тут краска накапала ототрем. Но получилось как-то так. Мы устали пишите в комментариях, как вам такая штуковина если вам понравится мы сделаем еще и это окно планы на это были сегодня, но мы не думали, что будет так много на это времени плюс у нас есть еще 4 окна на балконе 2 окна в комнате так что если вам <саспалкут> очень нравится и вы хотите смотреть, ставьте лайки мы готовы рисовать еще ну вроде бы получилось классно и прикольно, мне понравилось это опять же был наш первый раз мы не рисуем оба и вроде бы мне кажется, что это получилось похоже с оригиналом. И это очень даже классно. Mm -hmm. Мне очень интересно, как это будет выглядеть с улицы. А мы сейчас пойдем уже наконец-то отдыхать, потому что нам вставать через 2 часа. 2-2,5 часа. сесть на поспать, и надо забирать сына. Ну блин, папа большой молодец, спасибо вам огромное, что он помогал, очень много помогал, потому что я бы одна вот так вот красиво, я бы не сделала. Правда. Ты сам как? Какие у тебя впечатления вообще, вообще? Вот единственное, что нам не нравится, нам не нравится подарок. Да. Как он выглядит, вообще никак, но блин, чё, уже ничего не сделаешь. Можно, конечно, чисто теоретически оттереть вот это все и нарисовать заново, но нет. От злости мы выкинули все. Вообще все просто. Я сняла только палитру. Чтобы отмывать вот это все присохшее-засохшее, нам малины с стола хватит на завтра, <раж kısmu> Вот. Как-то так.